З вами песни каскада и куосы все вместе. Шагали каскадеры по склонам гендукужи. Звучали разговоры, все глуши и глуши. Богов они не верили, не верили в святых, А где-то там на севере подруги ждали их. Богов они не верили, не верили в святых, А где-то там на севере подруги ждали их. Не прячьтесь вы за шторами, Платок не жмите вышитый, Каскад гремит затворами, вы слышите, вы слышите? За стеною каменной собрались воедино И молча жрут баранину бандиты гульбедина Вдруг видят каскадеров, глаза огнем горят Ведь это наши горы, откуда здесь каскад? Ведь это наши горы, откуда здесь каскад? Без страха и сомнения Ракетой небо высветив Каскад ведет сражение, вы слышите? Слышите? Жди подруга милого, не жги свечу до полночи. Он сделал все посильное, он умирает молча, и смерть касаясь сегодня уже за ним идет. Один погиб сегодня, а завтра чей черед? Один погиб сегодня, а завтра чей черед? Слепа судьба изменчива, под опустевшей крышей. В России плачет женщина, Вы слышите, вы слышите? Шагают каскадеры по склонам и долинам, И покорятся горы, о них споют былины, Вперед, одна лишь заповедь горит в сердцах у них, В мешках патроны брекают, и фляга на двоих, В мешках патроны брекают, и фляга на двоих. Идут ребята бравые, Других таких не сыщите, Идут за дело правое, вы слышите, вы слышите?